приветствую всех подписчиков гостевого моего канала с вами Лена Смирнова и как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнее видео по майнеру Antminer. майнер я вчера писала видео по нему Значит, и депонировала я сюда 5 монет но вывод как я говорила вчера доступен только после депозита через 24 часа в общем когда кабинет обновится так как вчера уже поздно вечером у меня монеты уже мой вывод был доступен но я ничего не выводила как бы чтобы все сделать у режиме онлайн на видео и как они тут пишут минималка двух монет ну вообще как бы 5 монет на депонировать как бы. Значит, ну давайте проверим его на вывод. Вот здесь трейдинг. Здесь я собираю как бы монетки. вот эти. Я уже собрала. Здесь реферальная ссылочка. Также, если на главный зайдем, депозит, вывод, реферальная ссылочка, моя команда. Здесь будут отображаться партнеры. И три уровня реферальная программа. Мой кабинет. Сейчас мы его Проверим на вывод. Вот мои пять монет. Я еще ничего не выводила. Также здесь депозит, вывод. И также команда, детали, реферальная ссылочка, информация. Это мобильное приложение. И вывод. Кликаю «Вывести». Здесь значит, два баланса на вывод. Бадик аккаунт, промо аккаунт. На бадик аккаунт это мой основной Доход, лимит у меня с 5 моих монет 0.12 монет. И с промо аккаунта у меня 1.90 монет. Прописываем сумму 1.9. После единички я кликаю. Ставлю точку. Так, и вставляю адрес. Пароль у меня прописан. Кликаю вывести. Все, вывод сделан. И идем на TronBlink. Возможно, понадобится там пару минут на вывод. Нет, понятно, еще не поступили. Поставлю на вывод, о, поставлю на паузу, дождусь вывода. И после продажу. Ну, можно на, вывод, о, на паузу и не ставить. Буквально пару секунд. И монеты пришли. 1.93x. Поступили на баланс. Но то, что он платит, мне нет сомнений. Мне весь телеграм он гудит. Так что так просто люди не будут давать рекламу. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не забывайте о том, что любые инвестиции в интернет это всегда риск. Всем удачи, всем пока.